Еще одна новинка нашего ассортимента – это рейки, балки и доски из МДФ в деревянном шпоне. Это востребованные элементы декора в современном интерьере. Прочные, долговечные, демократичные по цене, имеют идеальную геометрию и просты в монтаже. Рейки, балки и доски нашего производства выполнены из высококачественного МДФ, покрытого натуральным деревянным шпоном с матовым лаком с 10% блеска. Изделие производится в двух видах шпона – дуб и американский орех. Длина всех реек, балок и досок – 2 метра 80 сантиметров. Рейки применяются для декора потолка и стен. Рейки покрыты шпоном с трех сторон. Четвертая сторона – сторона приклейки. Монтаж реек производится на клее «Жидкие гвозди» номер 96 – Балки. Применяются для декора потолка и стен. Балки полые и имеют преобразную форму. Внутри балок находятся транспортировочные ребра жесткости, которые при монтаже можно убрать. Установка балок производится на закладные, которые подбираются по внутреннему размеру балки. Закладная крепится к поверхности, а балка монтируется сверху при помощи финишных гвоздей или монтажного клея. Также для балок доступна услуга изготовления в деревянном шпоне Fine Line. Длина таких изделий будет зависеть от выбранной вами фактуры. Доски. Применяются не только для декора потолка и стен, но и в качестве перегородок. Доски покрыты шпоном с четырех сторон. На стены и потолок доски монтируются при помощи клея «Жидкие гвозди». Весь доступный ассортимент реек, балок и досок из МДФ представлен на нашем сайте gemdecor.ru, раздел «Балки и древоимитация». О возможности изготовления изделий по индивидуальным размерам и цветам уточняйте в нашем отделе продаж.